Возгласи сейчас. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ. Наш То, что хочет на небе и на, на земле У меня есть Бог живой, у меня есть Бог, сотворивший меня, похожим на себя У меня есть Бог, который может все везде и всегда Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день новое творить любит всех людей, Он любит и себя, Он разрешает дело все, эй, кроме греха. Наш Бог благ и милостив, Наш Бог всемогущий, всемогущий Бог, Господь творит все, что хочет на небе и на земле. Наш Бог благ, наш Бог благ и милостив, Наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе и на земле. У тебя есть Бог живой. У тебя и есть Бог, сотворивший тебя, похожим на себя. Ты, Ты веришь в это? Нет. У тебя есть Бог, который может все, везде и всегда. Радовать тебя, Он любит удивлять тебя, Он любит каждый день, новое творит, Он любит всех людей, Он любит и тебя Он разрешает дело все, эй, кроме греха Наш Бог в милости Наш Бог всемогущий, Он всемогущий, Бог Господь творит Все, что хочет на небе и на земле Плак. наш бог и милости, наш бог всемогущий всемогущий бог господь говорит все что хочет на небе и на земле а давайте только с барабанами Наш Бог, благ и милостив, наш Бог всемогущий, молодцы. Господь творит все, что хочет на небе и на земле, еще раз и вместе. Наш Бог, благ и милостив, наш Бог всемогущий, всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет на небе. И на земле.